Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung Просто. Так, дорогие друзья, в этом видео под названием «Трансформация тела» покажу вам вот такое интересное приложение. Оно может, конечно, не только трансформировать ваши телеса, формы губ, носа и всего остального, но и также делать вырезки всякие всевозможные склеивать наоборот фотографии все остальное Есть большой функционал и вот про версия данного приложения будет доступна вам по ссылке в описании видео всем тем кто любит так скажем постить свои фотографии видео в соц сетях это для вас вот прям это для вас смотрите во-первых талия вы здесь можете трансформировать талию либо сделать вот как предлагает приложение c или ручная, как я уже показал, да? Ручная она вот поставили по центру и поехали. Короче, как хотите, здесь можете задать. Дальше усилитель. Видите, увеличивает все телеса ваши. Хоп. Далее животик. То же самое, уменьшает, прибавляет, уменьшает, прибавляет. Поехали, бедра, талер, плечо, ноги, фигура, как цвет, татуировки даже можно здесь забаться какие-то. Смотрите, вот, допустим, бабочку захотели вы, и давайте ее забацали. И она еще, смотрите, как ее по-разному можно сделать, вообще прикольная тема. Вот так, допустим, вы ее уменьшили, поставили и нажали. Готово. Татуировочка у вас уже есть на ноге. Итак, поехали дальше. Лицо. Здесь же можно поменять лицо. Какой-то пластырь. Смотрите, что он значит делает. Смягчает здесь все. Это можно тоже сделать, да, и применить. Ретушь, глаза, губы зубы, короче, осветляет, видите, полностью, хоп, и осветлила если, ну, видны на ней зубы на этой фотографии, текстура, макияж можно сделать, но это, если, конечно же, ярко, близко фотография, давайте что-нибудь придумаем сейчас, и, допустим, вот с этой вот фотографией помудрим, лицо, все, что она нам предложила. пока, здесь скулы можно сделать, подбородок, челюсть, нос губы брови и нам нужно нужно само лицо лоб острый линия лоб тонкая здесь все это мы допустим уменьшили теперь красота наложили хоп магия готова видите все убрали эти все неровности которые были на лице дальше сглаживание пожалуйста ровная и неровная какая-то текстура осветление и текстура тоже смотрите все это сделали вот вы видели какая она была да и что сейчас уже сделалось с этой фотографии и здесь можно челку поменять короче какую вы хотите выбрать даже эту челку можно из фотографии. ну допустим выбрали здесь идет трансформация готова вот такая вот челочка не понравилось давайте ну вот такую сделаем челочку готова вот вам и фотография представляете дальше давайте пройдемся по макияжу макияж накладывается здесь вот таким вот образом и он же также еще и усиливается допустим поставили на глаз и посмотрели, сделали вот такой. Посмотрели, не понравилось вот такой. Не понравилось вот такой. Хоп, вот такой. Если что-то вам не нравится, можем всегда вернуться назад, нажимая вот здесь. Дальше пошли. Можно что-то удалить или наложить какие-то определенные эффекты. Смотрите. Вот такой эффект сделать, вот такой, ничто не понравилось, вернуться обратно. Если вас устраивает то, что вы уже сделали, нажали ОК и дальше вот таким образом. Либо сохранить, либо следующее, либо отправить куда-то, поделиться сразу в соцсети и так далее, и тому подобное. Ну, короче, для всех, кто любит трансформацию и вы сами себе не нравитесь, можете вот в этом приложении себя подправить, как говорится.